Всем привет! Сегодня у нас чуть-чуть работы с Миркой. Мы пробуем осваивать технологию полировки стекол. На старом лабаше. я чуть-чуть это пощупал, как это выглядит, что должно быть. Сейчас есть машина местная. А есть, ну, явно видны царапки, да? Такие, как бы так показать на камеру, чтобы лучше видно было. Короче, просто засеченное стекло там, дворниками, шкривками от снега. А, что у нас будет, значит, применяться в работе? Наждаки Abronet а, SIC специально для стекол 120 180, 240 320, 400 и Abronet 360 600, ой, Abron, извиняюсь 360, можно, в принципе, взять еще там 500, 600 1000 паста для стекла. один шаг как ни странно и а, как это правильно фетровый круг это бушка. ну смысл такой фетровый круг то есть одна паста один круг процесс как бы длительный но да вот новенький все работается на сухую без воды одной машинкой в общем для работы надо одна полировочная машинка есть же зачищается наждаки все на одной подошве специально с полиотводом есть такая крышка, которая собирает стекольную пыль, потому что пыли довольно-таки много. Приступим. Сначала стекло надо от моих рук. Оно уже было почищено, но я вот подошел, руками за лапу. Надо обезжирить, потому что жир, который э, с рук у нас, он мешает работе абразива. То есть реально абразив будет забиваться, в этом месте будет хуже работать. Надо очищать. В общем, процесс почти похожий на покрасочку. Все очищается. Обезжиривается, наждачится и полируется. А вот сейчас можно и посмотреть, какие царапки имеются. Весь процесс полировки на сухую, поэтому ничего заклеивать не будем. Тут мусор, если будет какой-то, сейчас будем просто без пылеотвода. Покажем, сколько, сколько точится стекло то это сдувается воздухом. Вода не применяется вообще, она тут просто не нужна. Я же сказал, что а, тут, да, в перчатках, потому что нам нужно будет контролировать температуру, чтобы не перегреть. И если жирненьким, мацным, потом там будет наждак не работать именно в том месте. Вот это говорит. Глубокая бухая каратинка, да? да? Не уходит. Вот он греется Ну, да. ну да. И... Пылесох, да. Да, может пылеотвод поставим. В общем, как бы пыли идет много. Мы сейчас поставим пылеотвод, чтобы не гадить машину и работать в чистоте. И с пылеотводом не так сильно греется стекло. No yeah, uh -huh. На края Потом пройдем 400, и угу. мелкие подберем. Так, теперь перебули 400. Сейчас попробуем по тем местам, где шли. И что, не надо эти, да, уже? 4. Да, вот эти мы цепанем, вот мелкие. Mm. Я думаю, все-таки может поставить Новые. Но ну попробую, давай, сейчас попробуем да, на одной как она расширит Нормально. все работает, все работает, все работает. Так, ну я пошел ниже, да? Ну вот это... Вы видите, что оно... И там все непонятно, опять же. Видно, видно, а раз и, и как будто не видно. Это на стекле. Обороты, да? Не понимаю. Вот возьмем допустим сюда, да? Прошли все стекло после 400 соткой пятисоткой Тяжелый, скажу так, тяжелый процесс. Занял он минут 15. Но на машинке надо лежать, держать, водить, смотреть, рукой щупать, чтобы не перегреть. Пока вот тут пробовали на небольшом участке, то оно легенько А уже на вертикальной, в наклоннейшей вверх подустал я. Так это еще не все. Это у нас был 500, да, 600. сейчас 600, 600 то же самое, и 1000, то же самое, только с каждым разом чуть-чуть надо расходиться вширь. Весело, весело, встретим Новый год. Ну, я так думаю, стекло у нас часа два займет, наверное. Да, вот это так. так, это у нас уже тысячка, Обралон а, было, значит, 500, ну, это вот он. Был 500, потом 600, и потом тысячку у нас сейчас установлена сюда. А тысячки потратили, получается полторы штуки, назовем да? Ну да. Одну да, новую да, и одну да, да. дорабатывали половиночку. Ну наш такие погибают довольно-таки активно. Ну я сказать тысячки в идеале. Ну, да, ну, добавили, там, два штуки. Да, ну сюда можно так сказать, мы бэушкой доработали кусочек, остальное взяли новый. Если бы был бы новый, можно было в одну. В общей сложности каждого, кроме крупных, по одному, одному. штуке. А крупных два. Ну, Кино. Кино. Ага. Теперь, э, ну мы 400 несколько штук одевали. А, 400, да. ну, там чуть да. Теперь, это единственная паста да, для стекол, да. другой нет. Все, одна. одна. Одна. паста и один кружок фетровый. Он такой плотный, жесткий. В дальнейшем будем пробовать покупать себе, начинать работать, потому что давно бы мне эта тема была интересна. Но все не было возможности вживую попробовать. Да еще и как, как положено, как правильно это все делать. Та же машинка, опять-таки. То есть все то же, только уже без пылеотвода, потому что он не нужен. Что? Будем пробовать? Да. Этот круг я счистил. Может переключиться? А, ну вот так. А так и не работает, да? А так не работает. Четверо, а результат сразу а это же еще далеко <смех> не конец не конец желательно проходить два раза чтобы для ну, протереть потом на начислить да, посмотреть а тоже тут при этом контролировать же температуру надо нажимать да, серьезно нажимать да. нажимать Какая уже, градусов 45. А, да, тут, тут, тут, тут, пощупаю. Ну да. А греть можно, ну, плюс-минус за скорпи. Ну, 70. А, ну, точно не превышать. Окей. Значит, чтобы не, ну, чтобы не рисковать. 34. Ну, еще можно. Еще можно. Еще можно греть или Ну, теперь есть, но края У -у -у. мы еще видим. Края видно, да, четко. И тут еще все-таки видно. Ну, да. Так, что, да? Это вот, это не вот, да? Хочет уложить, а он туда легче. Мягче кружок будет. Понятно. Я так делаю. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть а -а -а. да? Чуть-чуть, да. А, ну, он и пасту как раз разночил. Как раз доработает. что есть на Я уверен, что всего одна паста и один круг, так что с логикой по полировке автомобиля не увязываешься. Ну надо, первый номер-то, один. Мелкие царапушки можем убирать и без влажнока. этот не короче это надолго да? не ну нет. чуть надо поработать быстро не бежать. быстро не быстро это процесс как как хотелось бы Но... От, отсюда как бы и ценаш так закончили процесс полировки долгий это нудный процесс как оказалось из такого что самое важное для себя я сейчас уяснил не столько сам последний этап полировки важен как э, внимательное устранение нижних слоев царапин. Не знаю, будет видно на камеру или нет. Но вот тут вот еще такая легкая засеченность осталась. Ну, на камеру почти не видно ничего. Это именно какой-то из этапов э, на работе наждаком просто пропущен. Потому что не видно, что ты делаешь наждаком. И нужно делать это равномерно, планомерно, точно, внимательно. Поэтому... Будем тренироваться, будем пробовать развиваться. Но сама система работает, потому что все, засечек никаких нет на стекле. Все нормально, все красиво, ровно и хорошо блестит, и прозрачно самое главное. Так, В дальнейшем из расходников это куча наждака, одна паста и один круг. В принципе, одной машинкой тоже можно справиться вполне. Я попробовал на эксцентрике полировать. Получается, работает. Тоже будем пробовать щупать, развиваться. Все. Вопросов пока мне никаких не задавайте, потому что я в этом еще сам не разобрался. Так, какие-то легкие начинания в познаваниях. Если, вы наоборот, у кого-то есть инфа по этому поводу, лучше напишите. Может, мы что-то упустили, что-то пропустили. Будет, я думаю, всем полезно. Всем пока.